Щоп, типа, ты такая. Думаешь, что все у тебя под контролем, но на самом деле. Ни хрена не контролем! Не поняла. О, он похож на Дениса. Денис, мне нужно с тобой поговорить. Всем привет, ребята! И давно у нас не было на этом канале с вами рубрики странные игры для девочек онлайн. И сегодня я подобрала новые игрульки, на которые мы с вами посмотрим, посмотрим, насколько они отличаются, насколько они смешные, или же насколько они тупые. Поэтому с тебя авантик лайком, потому что это оплата. То есть на видео нажал, лайк поставил, молодец, заслужил просмотр. Что сказала, не поняла, но хорошее у настроения погнали. Мы начнем с вами с увлекательной просто игры, она меня заинтриговала своим названием «Игра очистка волос». Наверняка ты уже знаешь о том, что многие взрослые женщины, взрослые женщины удаляют ненужные волосы с рук и ног. Для того, чтобы выглядеть привлекательными и ухоженными, только нужно написать в скобочках приписку «Уже нет». Интересная игра расскажет тебе потом, как правильно нужно заботиться о коже на руках и ногах, удаляя с них волосы без повреждений. Ну что, девочки, достаем блокнотики, достаем ручки и записываем, как правильно удалять волосы со своих тел. А там будет, ну, не только руки и ноги, ну, волосы-то есть везде. Ну что, ребята, наш первый уровень это ноги. Вроде бы ничего сложного, я знаю, мы берем бритву и просто бремнушки. Я не скажу, что у нее прям слишком много волос вполне себе, вполне себе нормально. Я не знаю, что ей не нравится. Так, использую спрей, чтобы избавиться от прыща. Блин, вот бы в жизни так работало. Берешь какой-то спрей, попшикал, и у тебя нет прыща. Прикинь? Это ж столько проблем можно избежать. Ладно. Так, поехали. На подмышечку. А женщины-то разные. Сколько женщин мы уже с тобой перебрили? И прикинь, так вот один волосок оставить. Чтоб, типа, ты такая думаешь, что все у тебя под контролем, но, но на самом деле... Ни хрена, ни не поняла. Это же не женщина. Это же жопошмель. Ладно, давайте побреем шмеля. Спасибо, что заглянули в наш депиляционный салон. Увлекательные просто. Эээ, вот это уже, смотри, подзаросла. А что будет, если я прыщик попытаюсь сковырнуть? <свеч> Умерла. Ты понял? Вот так вот, короче, давайте не задеваем прыщики вот так вот аккуратно. Потому что прыщик сковырнешь, кровь потом пойдет. Ну что, побрили, жасмин. Еще одна новая жасмин. Не, ну пока что мы только на руки бреем, а может какие-нибудь другие части тела. Спасибо. Не надо воспринимать мои желания буквально. Я конечно понимаю, что у кого-то зоне бикини возможно выглядит вот так, и явно у мужчин. Вот как бы два яичка посередине колбаса. Теперь это огурец. я даже знаю, что с ним делать. Опа, новое лицо, новое лицо. В смысле? На сосок похоже Смотри, у нее бородка растет Не волнуйся, я сбрею бородку Никто не узнает о твоем секрете Кроме, конечно же, моих подписчиков Тринадцатый уровень Да еб твою мать, я тебя сейчас ударю Вот, правильно, в другую сторону его перемести А, пошел! а Сколько всего! Ничего себе, одни прыщи Это что, черная точка? О, это черная точка, ребят Сейчас аккуратно так... Оп. <связывая> Не, ну это уже было. Ну, короче, вот такая вот игра. Побрей жопу шмеля называется. Э -э, следующая игра называется... Игра давить прыщи. В э -э, ближайшее время тебе предстоит провести в компании достаточно неприятное создание пимпуса. Это пимпус, знакомьтесь. На что похоже? Мне кажется, это какой-то орган мужчины... Заплывший жиром и венерическими болячками. Он мечтает о том, чтобы хотя бы немного улучшить свою внешность. Пимпус! Пимпус! Давайте поможем Пимпусу. А он же на месте остался. По-моему, он нифига не удаляется. Вы чё? Они же у него остаются, у Пимпуса. Очень странная игра. Ужас. Игра большой отскок. Итак, приготовьтесь откормить стройной красавице самую большую пятую точку, то есть место, на котором она сидит для соревнования в конкурсе самой большой попы и итоговой битвы с героем мультфильма владельцем большой попы морской звезды Патриком. Пусть победит сильнейший и не, убеди, не упадите со стула со смеха. Вызов принят. Поехали. Меня манили ее попы. Опа, опа, опа, опа. Поехали. Так, супер эс мне нужно. Так, у, поехали. А мы можем на весь экран сделать? Вот, отлично, на весь экран, хорошо. Вот тебе и попка, смотри, там какое-то у нас ускорение. Уфига у меня супер -эс. Давай, на перфект. Ой, а вот и Патрик. Патрик, привет. Патрик, смотри, у меня жопе. Что происходит? О боже, она трется об него жопой. Ну и упор. -то. Так, что? Мне надо его перетыкать. Я бы перетыкала, конечно, потому что у меня самая большая жопа в мире. Ты посмотри, ты поп, оп чудо-гоп. Левел 2, ребята, начался. Начался левел 2. Я отключила музыку. Так, и так, поехали. Оп-оп-оп, чудо-гоп, оп поп, Собираем жопу, жопу свою. И прыжок на перфект. Тихо-тихо-тихо. Это что за стул? Тихо-спокойно. Зачем ты воткнулась в нее? жопу то не надо терять. Так, ну что, Патрик, готовься, сейчас я буду тебя сталкиваться и смотри. А my big ass, ты-ты-ты-ты-ты, я не Нифига, смотри, какой я сегодня жопендер отрастила. Здорово. Фу! Там леопёрдовый лук, ребята, он нам нужен, нам нужен этот леопёрдовый лук. Так, здравствуйте, тёлки. Что у вас тут как? Давайте я на гуд просто прыгну. А что со мной? Фу, а что я такая уродская? Мне вроде бы нормально, Ж жопу хватай, хватай, прощи, забирай ты их О, у нас супер-эс, ребята, мы с вами накопили на супер-эс, смотри, какая супер просто Прям, я не знаю, больше самого Патрика, вообще, что здесь забыл Патрик? Так, а как мне поставить, я хочу, допустим, быть в ляпердовом амплуа, допустим, шоп О омай о гад, о гад, это же Даша Граф это реально Даша граф, которую я фотографировала в этом, э, на Кипре. У Даши точно такой же есть костюм. Но теперь это точно не Даша, это воплощение Даши для фотографии. Блин, жопа, конечно, капец. Прыгай! Что это за... Это кто? Верните Дашу, граф, пожалуйста. Нам нужна Дашуля. Блин, что это за человека? Кто это? И что это за... Как будто я в штаны навалила. Да, о сексуальности речи тут и не шло И оно еще радуется Что это такое? Вот это понимаю, вот сразу попочку видно Там что, мужик сидит? Я не хочу О oh май гар. У oh, нихера себе Япона, мать, смотри, щемит Это я убегаю от маньяка во время Или я бегу на распоряжку, фига мне жопа накачана На боликах Это знаешь, она синтоном накачала себе жопу Это вообще мужик Он похож на Дениса Денис, мне нужно с тобой поговорить не, ну игра такая отдельная, смешная Можно поиграть в нее, поугарать, посмотреть на то, как трясется жопа и не только Но, больше всего мне, конечно, зашел именно мужской персонаж Потому что у него какая-то жопа лучше всех проработанная Возможно, человек, который создавал эту игру, больше любит мужицкие попки Но как же мы с вами без родов-то и в воде, мои дорогие Поэтому у нас сегодня будут а, беременная принцесса Мы в такую игру с вами еще не играли Поэтому давайте начнем, у нас тут 4 этапа что нужно сделать? Расчесать волосы. Так, давайте расчешем. Как? Вот так просто, да? Поводить. Корону. Какую выберем корону для рождения? Ну, я даже не знаю. Нужно самую богатую корону с сапфирами. Вот, наверное, вот такую. Так, дальше что? Дальше пузикрем. Надо убрать растяжки, потому что потом как бы принц такой скажет, фу, ну ты стремный, я больше не желаю тебя видеть. Поэтому давайте уберем растяжки. Или это глисты? Скорее всего, да, это были глисты. Что у нас есть, принцесса? Я предлагаю ей съесть эм, вот такую вот еду. Это тебе. Слушай, она много хочет есть. А два всего есть, ты прикинь. А это что? Бухло. Смузи. Апельсин, клубничка, ежевичка. Нормально. Блин, хоть бы мне так хоть кто-нибудь что приготовила. А вот они, посмотри, заботимся. Мой личный холоп высосала. Музыку на. Питкейк-шоп. Кэнди Фэмили Школа принцесс Не, ну пусть слушает Пэт Шоп Кейк Мне кажется, ребенку столько музыки слушать вредно У него там это аква дискотека в животе аква дискотека, Обставь детскую Ну я же не знаю, кто у нас будет Мальчик или девочка Давайте выберем самую пафосную кровать Посмотрите, вот здесь корона и вот здесь корона Давайте синюю с короной Это что? Ковер. Не, ну ковер должен быть фиолетовый. Вот под вот это вот. Шатер теперь. ля, Вот это вот богато живем, да? Давайте голубой. Боже мой. Это что? Люстра? Цветочки? Ну давайте облако. Облако Пафсона так выглядит. Так, это что? Это, это вот это вот. Ты понял, да? Давайте какой нибудь вот такую. Мы же не хотим себе музыканты. Это что? Подушка. А чё она на полу? а это типа люлька, на которой он будет. Ну такую давай, голубую. И кресло. Кресло детское. Ну нужно тоже какое-нибудь пафосное кресло. Вот такое, типа, я твой принц. Теперь что? Переодеваем ее в родибельную. Складываем с собой обязательно украшения все сейф, убираем. Чтоб никто, пока мы рожаем, не украл. Да, чё ты думала? Анализы, моя дорогая, анализы. Так, что мне нужно найти? Так кажется, она изменяла принцу. У нее какие-то белые глисты в крови. Это не очень хорошо. Так, это тебе катетер вставляю. А это тебе маска подышать воздухом. Дыши, дыши. Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых. Это я тебе укольчик делаю. Когда рожать на будет? По-моему, мы ее окончательно убили. Это все? Ну последняя игра на сегодня, девочки, качаем ягодицы. Поэтому готовимся с вами тоже записывать в блокнотики, как качать ягодицы. Нет, посмотри, графоний такой прям дельный. Женщина, пацаны, как красиво, У нее сисечки трясутся, попочка вроде бы там тоже что-то дрыгается. Давайте посмотрим. Может быть, научимся так так туплей. Так, хорошо. О, смотри, сисян для-то скочат. Так, и что теперь? Оу. Мне надо, на это садиться? О, oh гад, Грязная девчонка! А если я на крабося? Так, на крабов не садимся. Там шипы. Уточка дает десяточку. крабов пропускаем. Можно представить, что мы садимся на лицо своему бывшему. Так и что, у меня вырастет жопа, нет? Это был первый уровень. ля ля, ля ты вертишь. Смотри, какая такая. Пупочку свою. А, с плюсом получили. Давай еще раз. Все, я теперь поняла. На крабов с тобой не садимся. Садимся только... Я не знаю, надо ли садиться на лед. Наверное, на, на лед не надо, жопа примерзнет. Хотя, может быть, надо было садиться на лед? Блин, как думаете? Ой, я чуть не села. Думала, это арбуз. А -а -а -а! У -у -у -у! Нифига себе, дуриан, блин. Но ну все, нормально, жопу тростила. Что, ребят, учитесь, как правильно делать приседания. Конвейер под собой и погнали. Очень странно, но прикольно. Мне нравятся такие игры. Я, я, я от них кайфую. Ну не, ну никогда ты еще посидишь вот так вот жопой на торте. А потом этот торт будет есть в местном каком-нибудь кафе. Детки. Так, это кактус, это не арбуз. Ты меня не обманешь. Ты меня не проведешь. Четко. Смотри, какая... Не, ну графони, конечно, знатный. Вот бы все такие игры для девочек делали красиво. Ну, ты посмотри, мне хорошая игра, мне нравится. Одобряю эту игру, ребят, классная, увлекательная, главное. Ты сидишь, и ты как... Ну, как этот самый человек, который не может остановиться. ты хочешь постоянно продолжать качать эту жопу. Хоть где-то у тебя будет накачанная жопка. Она, смотри, она уже пульсирует. Видишь, она уже дышит. У жопы уже появляется, зарождается собственная жизнь. Ты посмотри, ты видишь. Вот так вот ты, ты, ты, ты просто тоже научишься так делать, если будешь играть эту игру. Научишься двигать своей попкой в такт дыхалке. Жалко, что у него так не увеличивается. Не на ну, это на конечно знатно. Ну в общем да. Вот такие вот у нас с вами были игры сегодня, пишите, как они вам в комментарии, мне больше всего, конечно, понравилась вот эта последняя игра и игра, где мы наращивали жопу, пишите, какая игра понравилась вам, не забывайте поддерживать меня лайком, мне будет очень приятно, а еще можете написать в комментарии, какие бы еще видео на моем канале вы хотели бы видеть, поверьте, для меня это очень важно, потому что сейчас я... Эм... Пытаюсь, пытаюсь снова возродить часто выкладку на канале, вот, и буду думать, что снимать, как снимать и когда снимать. В общем, люблю, целую, обнимаю. Пока!